Ну, если же говорить по поводу западной конференции, то, как мне кажется, пока нет явных претендентов на то, чтобы опуститься ниже, чем в прошлом сезоне. Несколько команд имеют примерно равные шансы занять места с 5 по 9-10. Поэтому пока, наверное, рано говорить, какая из команд на Западе будет одним из главных неудачников этого сезона. Я думаю, что может удивить мэнфис Хотя, наверное, Мемфис, в принципе, каждый год списывают и он продолжает удивлять. И я думаю, что в следующем сезоне, если команда будет показывать такую игру, как во второй половине прошлого, когда вернулся после травмы Марк Газоль, то эта команда вполне может замахнуться на первую тройку-четверку на Западе и дать шороху в плей-офф. Но опять же, все зависит от э, игры Марка Газоля и от того, будет ли за Крендельф махать и дальше своими локтями, как против Оклахомы. И если все-таки Феникс Санс удастся заполучить Грега Монро у Детройта, то вполне себе такой командой, которая э, даст Шораху в Западе, может оказаться Феникс Санс. Но опять же, пока непонятно, возможен ли вообще этот обмен или переход, но он однозначно бы усилил Санс и сделал бы ее один из, одной из самых главных неожиданностей Западной конференции в следующем сезоне. спортивный видео.